Это воплощение красоты, стройности и, конечно же, видовых характеристик. Паркуйтесь здесь, паркуйтесь здесь, паркуйтесь выше. Здесь всего на весь комплекс всего 36 квартир. Вначале появился комплекс, потом появилось само словосочетание «видовое». Потому что видовое и вершина Сочи – это одно и то же. И, конечно же, огромнейший бассейн по принципу лучших заграничных курортов. Здесь же у нас небольшой фитнес-зал. Эта квартирка у нас с высотой потолков более 4 метров. Балкончики зачетные. Вентилируемые фасады, ну и видовая характеристика. Замечательные, идеальные, правильные формы квартиры. Если вам и такая не нравится, давай другую посмотрим. Покупайте вот эту. Привет, уважаемые, привет, друзья. Хотите фейерверк эмоций? Тогда получайте, держите, пожалуйста. К вашему вниманию комплекс под названием Вершина Сочи. Смотрите, дорогие мои, как он выглядит. Это воплощение красоты, стройности и, конечно же, видовых характеристик, дорогие мои. Это видовая характеристика просто с обыкновенного э, земельного участка нашего, э, на территории нашего жилого комплекса. Ну и, конечно же, сейчас я вам презентую даже данный комплекс. Комплекс у нас полностью идеальный, идеальная документация. Здесь у нас закрытая охраняемая территория. Комплекс я назову его «Лакшери». Почему я его так назову? Да потому что я его люблю. Почему? Да потому что вот здесь бы я, в принципе, жил бы вместо индивидуального жилого дома. Сейчас подробно расскажу. Приготовились? Поехали. Смотрим сюда. Это наша входная группа. Автоматические ворота. Вы подъезжаете, кнопочку открыли, ворота открылись, вы заехали. И тут же у вас куча парковочных мест для того, чтобы припарковаться. Паркуйтесь здесь, паркуйтесь здесь, паркуйтесь выше. Здесь всего на весь комплекс всего 36 квартир. Всего 36 квартир, не поверите. И, конечно же, около... Сейчас, если так вот внешне посчитаю, около 45 парковочных мест. Как вам такое? Просто м, практически 50 парковочных мест на 36 квартир. Это что-то с чем-то. Ну и если еще учесть то, что все здесь никогда одновременно и единоразово проживать не будут, в основном у нас в городе Сочи квартиры покупают для чего? Для того, чтобы иногда приезжать отдыхать, то с учетом того всего, я вам сразу же хочу сказать, максимум 15 квартир будет здесь жить, может быть, единоразово и то в летний период, и максимум 15 машин будет на территории территориальных причем всем мест хватит, даже если приедут к ним гости. Смотрим, вот эта территория. Это у нас будет зона барбекю. место отдыха будет немножечко переделываться. Естественно, она с видом на море, да? Само собой разумеется, здесь нет не видового. Сам комплекс, вначале появился комплекс, потом появилось само слово сочетание «видовое». Потому что видовое и вершина Сочи – это одно и то же. Потому что, ну, вершнее Сочи просто, ну, невозможно. Идем далее по территории комплекса, смотрим на нашу красоту, балдеем. И, конечно же, представляем себя, как вы здесь будете жить. Здесь, прямо сейчас, договор купли-продажи, сделки регистрируются в Росреестре, по договору купли-продажи. Смотрите, парковки сколько. Идеально законный комплекс, которым здесь и сейчас уже можно жить, заходить на ремонт, оформлять право собственности и даже купить в ипотеку. Смотрим сюда. Это тоже все парковочные места. Вот эта стена сейчас будет облагораживаться. Эта стена у нас будет приводиться в порядок. И будет по принципу зелени. Зеленая красивая стена. И вот это наш комплекс. Вентилированный с фасад из драгоценного дорогого камня. Ну и Yeah. Okay. Везде будут лавочки, везде будут туечки и, конечно же, ландшафтный дизайн здесь на уровне. Смотрите, вот как здесь все у нас украшено. Ну, а за видовую характеристику я сейчас вам приготовьтесь, приготовлю, покажу. Будет просто у вас вау-эффект, вау-эффект. Слышали про такой? Так вот здесь у всех у вас будет эффект вау-эффект, вау потому что у меня он здесь всегда, как только я сюда захожу. Ранее комплекс продавался, потом э, застройщик закрыл продажи, сейчас вновь открыл продажи. Сейчас вы не поверите, куда я иду. Я иду просто на территорию, по территории нашего комплекса, дабы показать вам небольшой бассейн на территории нашего ЖК. Можете себе представить? Это просто тра-та-та-та-та, да? Смотрим внимательно. Огромнейший бассейн, можно сказать, практически олимпийский. И я вот его обхожу. Он с подсветкой, с подогревом и с вот таким вот щупленьким видом. Что налево, что направо это как в том знаете, стихотворение. Переправа, переправа, левый берег, берег левый, левик, берег правый. Вправо, смотрите, какой Кавказский хребет. Гора Ахун полностью вся как на ладони. Здесь уже вам ничего вид не перекроет. Комплекс вот с такими вот видами, если мы говорим об видовых характеристиках. Обалденные снежные горы. Здесь у нас лежаки. Здесь у нас детский басик, видите, небольшой, чтобы детишки купались. Дом у нас видовой совсем сторон и конечно же огромнейший бассейн по принципу лучших заграничных курортов здесь же у нас небольшой фитнес-зал это вот там вот внизу сейчас там мы должны были огородить может быть еще не сделали но хотя бы само помещение посмотрим небольшой фитнес-зал небольшая спа финская парная вот спустились мы видите здесь будут раздевалки видите написано раздевалка и вот здесь будет небольшая спа сауна Финская парная, ну и обыкновенная банька. Вы здесь искупались, взяли, поднялись в басик, окунулись. Удобно более чем и более как. Поднимаемся наверх, снова продолжать смотреть, влюбляться и Покупать, потому что комплекс реально и аналогов ему нет. Я думаю, вы это уже понимаете. Посмотрите еще раз и скажите «хочу», потому что я его уже хочу. И далее. Что здесь еще из плюшек и На Навороты следующие. Игровая зона для того, чтобы играть в футбол, баскетбол, волейбол. А здесь у нас сцена с дружными рядами. Будут сидеть люди, смотреть, как играют представители собственников или отдыхающие этих прекрасных помещений. Еще раз говорю, назначение жилое. Все в собственности. Бассейн. Сумасшедшие рядовые характеристики. Ну и, конечно же, идеальная документация. Лежаки, спортзальчик, спа-зауна, финская сауна. Ну и, конечно же, еще раз повторюсь, идеальная документация. То, что любите вы. Люблю я идеальную документацию, а вы любите ее еще больше. Правильно? Согласитесь, дорогие мои. Ну и, конечно же, еще раз не забываем о том, что везде лавочки. Здесь сейчас еще все приведется в порядок. Все пока еще в процессе. Вся территория полностью по удвиненым ледением. Полностью под видеонаблюдением нету того места, что у нас здесь не фиксируется и не записывается. Поэтому комплекс полностью безопасный для безопасных членов семьи. Идемте, дорогие мои, теперь посмотрим зону ресепшена. Зона ресепшена – это тоже уникальная вещь и, конечно же, оформление внутренних мест общего пользования. Тут, естественно, датчик. При помощи датчика двери открывается, но мы пока зайдем вот так. Смотрим, это наш ресепшн. Здесь должен сидеть у нас консьерж. И, конечно же, все у нас записывается. Все видеонаблюдение у нас, видите, полностью под видеокамерами. Будет сидеть консьерж и огромная входная группа. Много света, высоченные потолки и оформление датчики движения. Посмотрите. Огромная, большущая входная группа, высоченные потолки. В доме всего два подъезда. И в каждом подъезде есть лифт. Лифт сейчас еще не включен, но его включат. Вот тогда и будет интересно. Идеальный, красивейший подъезд. И вот мы уже внутри одной из квартир. Смотрите, эта квартирка у нас с высотой потолков более 4 метров. Здесь у нас... Высочайные, высочайшие потолки, площадь квартиры всего каких-то 50 метров. И цена за такие потолки вы себе не можете представить. Посчитайте шлакоблоки. Просто смешная. В такой локации, с такими видами, с такими потолками, с газ, газовым Котлом, естественно, дом полностью газифицирован, все коммуникации центральные. И, конечно же, такой видовой характеристикой и вот таким балконом. Балкончик просто сумасшедший, большущий, огромный, на котором можно загорать, любоваться морем и кайфовать. И наша территория – это тоже еще одно очередение. Очередное произведение искусства. А, конечно же, все панорамные окна от пола до потолка – это вообще что-то с чем-то. Огромнейшая квартира. Идеальная однокомнатная квартира, либо шикарная жирная кукла-студия. Готовы, дорогие друзья, смотреть следующую квартиру? Заходим, смотрим внимательно. Это сумасшедшая, большущая квартира площадью 95 квадратных метров. С вот такими вот небольшими мелкими окошечками и, конечно же, сумасшедшей видовой характеристикой. Обратите внимание, что вам видно. Алюминиевые стеклопакеты, французские балкончики. Ну и характеристика. Это просто один из самых видовых комплексов на территории Сочи. Балкончики зачетные, вентилируемые фасады. Ну и видовая характеристика. Это у нас жилой комплекс резиденция Ясногорска. То у нас кислород ниже Сочи парк. Это жилой комплекс Моривидова. Мы находимся на самом верху горы Бытха. Идеальная транспортная доступность. Вся наша территория, вот она как на ладони. Туда уходит у нас еще бассейн. Ну и видовая характеристика. Тут как, знаете... Тот случай, когда если к вам приезжают гости, если они к вам приезжают, у них создается вау-эффект. Потому что комплекс это ну, для инстаграмщиц, наверное, да? Правильно. Видовая характеристика и для селфи-манов. Тут просто, как говорится, фотографироваться не перефотографироваться. Что комплекс подстать, что видовая характеристика просто етить колотить. Красота произведения искусства. В подъездах такой интимный полумрак, что я буду ходить и оставлю открытыми дверями. Двери для того, чтобы вам было посветлее. Идемте, первая квартира. Вот такая большущая, огромная, кайфовая видовая квартира. Данная квартирка у нас идет площадью 100 ватифак квадратных метров, 105 квадратных метров. Смотрите еще раз, это жирнейшая мега трешка или однушка с видом на басик. Вот там вот ваши родственники, здесь вот ваши дети. Здесь, естественно, все открывается. И, конечно же, сумасшедшая видовая характеристика на кавказских ребят. Выходим сюда. Невозможно не посетить эти балконы, потому что с этих балконов виды просто бомбарбия Киргуду. Лучше некуда. Еще раз смотрим, тут все огромное. Тут просто гигантизм для богатых, красивых людей в богатом, красивом комплексе с богатым, красивым видом. И видом на Ахун, прекрасными соседями вокруг и замечательной характеристикой. Ну и, конечно же, здесь очень вкусные условия к приобретению. Есть беспроцентная рассрочка, есть ипотека. И вот, пожалуйста, вот эти 105 квадратных метров могут быть ваши. Если вам много 105 квадратных метров, конечно, не все же богатые, правильно? Есть люди, которые ну, не могут себе купить 105 квадратных метров. Вот, пожалуйста, 57 квадратных метров, дорогие друзья. Идеальная классная однокомнатная квартира с тем же самым балконом, с тем же самым видом на Кауказский хребет. Идеальная однушечка. Все коммуникации центральные. Идеальные планировочки, высоченные потолки. Если мало вам квартиры на горы, вот вам точно такая же в обратную сторону. С видом на море точно такая же огромная идеальная студия либо ну, те же самые 57 квадратных метров либо просто элементарно с видом на море сюда Студия, либо однушка. То же самое. Наша территория, вдовая характеристика. Райончик расстраивается, райончик обживается. И делайте здесь либо два уровня, либо в один уровень. Запросто. Еще раз повторюсь, коммуникации центральные. Замечательные, идеальные, правильные формы квартиры. Если вам эта такая не нравится, давай другую посмотрим. Покупайте вот эту. Вот это вообще зачет. 74 квадратных метра. Идеально. Там комната-балкон. Здесь у нас еще раз можно тоже пополам. А можно оставить все так же, как квартира-студия. Ну, завидовые характеристики я уже не знаю, как говорить, что показывать, потому что тут, как говорится, как Тора вместо тысячи слов достаточно просто вот сюда направить камеру и все понять. Море, как на ладони. Видно даже Турцию. Вижу. Ну, правда это. Вижу и немножечко воображаю. Так, идем еще сюда. Еще одна квартира. Еще одна жирная мега-квартира. Вот такая квартира есть. Вот такая квартира. Она, конечно, немножечко своеобразная. Всего-то 65 квадратных метров. Справа вот с таким закуточком. Ну, вижу, грубо говоря, комната раз. Комната 2, Можно три. Кухня. Туды. И вот тут санузел. Ну, короче, не знаю. Немножечко своеобразная, угловая. Но обернусь я. И покажу вам ее в общем она тоже планируется так ну и сливки сливки этой квартиры в том что у вас еще вот такие видовые характеристики с видом на наш басик отсюда щукарем нырять не рекомендуется мало ли как говорится разбиться можно вам еще жить в этом комплексе кайфовать жизнь и жизнью наслаждаться прекрасный видовой комплекс цены от 400 тысяч рублей за квадратный метр в зависимости от выбранной квартиры. В зависимости от того, на каком этаже будет выбранная вами, нами, с вами квартира. За такой комплекс это недорого, построен из данной. По причине чего? Да по причине того, что подобные цены у нас вот там. Это кислород и Сочи парк. А у вас Обалдеть, вершина Сочи, просто класс. Ну и, дорогие мои, еще раз мой номер 8-918-880-07-47. Жду вашего звонка, звать меня Дима, Дима ЮДВ. Хотите жить как короли в этом комплексе, в некоторых квартирах уже живут люди, заходи, живи. И уже буквально в течение месяца, максимум двух делаешь ремонт, и здесь кайфуешь, и живешь уже здесь, и сейчас, в этом году, Грубо говоря, до июня месяца без проблем здесь можно сделать лучший ремонт, в лучшем комплексе, лучших покупателей, э, прекрасные условия. В общем, здесь мне нравится. Еще раз, мой номер 8-918-880-0747. Срочно звони, кому нужна информация, пиши, понравился комплекс, пиши, понравился комплекс, звони, нужна информация, срочно набирай меня. Ну и в целом, если вас нужно встретить, поехать показать, естественно, я жду вашего звонка. Все, дорогие мои друзья, жду. Обращайтесь не стесняйтесь, увидимся, до скорой встречи, всего хорошего, пока.